И всем привет! Мы снова на крыше! И это третья часть этого ролика! Да. И смотрите, какая тут высота! Метров пятьсот, шестьсот, шестьсот... Максим, нельзя тут отсюда! Я только посмотрела! Потом на видео Тут у нас, короче, вот так вот знак. Но вот тут-то просто убийственная высота! Тут вот у нас вышка элеваторская, тут крыша, вот и тетя Люба!